А, да. да. лучше бы стоял. сейчас один из лучших будет критический, так это Вагих. Кто? Вагих. Да. Он их постоянно играет на турнирах и забивает. Нет встречи, чтобы он не забил дублер. Когда он играет в в Москве. За партию по три забирает. Это вот сюда Этого нельзя играть, ты чё? Куда поехал Что ты, Что, думаешь, я бы тебе тут его оставил? with them. Ну, не, да. ты жал, ты? Я хотел вот так, так и вот туда Ты вот этим шаром-то играешь. Ты что? А ты куда? Вот тут, да Где ты спал? 3 квадратных... 3 квадратных... Я думал, лазался, да, нет? Нет, я думал, что он сам борта в углу. Да, углу, нет, сюда. Оставляем ничего а, здесь... так, красного забил, да? да, да Много? без мне проще было туда затянуть никуда считаться не будет например очки хотя у него может сложные Надеюсь, Это я, Это я да? Ты ко мне подойди Шесть забил, да? Да. Семь достал? Я тебя вызываю, вызывай, ты до меня так и не дошла. Стоп. Нет, не включил, но она есть. Там да, просто у меня почему-то шестая кнопка в тюремде. Сделай мне эту грибную сутку. Сделать или снять? А что? Все просто встали сделать. Ну да? Я привык собирать? Ну да, сейчас загребаем и съесть. На шафташей нет. А, <laughs> На шафташине. Ну ладно. А, с той стороны ставится. to yes. and there's Штраф был, У меня два штрафа было, это уже четыре. У меня два не было штрафа. У меня был один штраф. меня был второй штраф? Не напомню. Я думал, ты забил один, потом забил шесть, и потом забил, и я потом ошиблся. Вот to do Искать на Thank you. крадется? Чужой сюда. Чужой сюда? Подожди, есть проблема после того. Как не помню? Ну, да, красно. А, ну, Обои. Читается? А? Считается? Нет, не считаю. Не за Не вот 17? Да. что не Да, он мне нужно. борта, не Или перика, ну или перика. Да. Что только Не получилось забирать черви. Вот как это Время следить цепенькой, чтобы он ошибался, а тебе очки. Раньше так и было, Мирский, да. Это не меня призывал. Здравствуйте, привет. Свой сюда, но ну, на Контратушу, не будет считаться очковом? Сочи? Ну, вообще, надо обсудить потом. Я считал, что вот этот удар на начальник, сухой лист, ну, да. его вот именно, когда выставлен мешал, то своя, от выставленного а шара ну, будет считаться. Нет, я просто спрашиваю, будет считаться или нет? Если ты закажешь Контратушу, если контратуш будет, ну, то а будет тут считаться. иначе не забьешь а, ну в принципе он не на борту, так что звук будет слышен. Конечно, контратуши. Читать собой, да, заказ. Слышал контратуши? Да, да, да. Своя образная. Я гулял с этой песней, хочу пошутить, в Thank you. Вот сюда. Да Свой Я думаю, он это Вот каждый. Ha <laughs> ha.